Короче, э, про произошло одно, одно неприятное событие. Нет. Короче, ребят, у меня есть серьезная такая конкретная тема. Я, я, я все-таки решил ее рассказать, потому что доебывают. Прямо продолжают доебывать, продолжают э, делать вид, что они правы. В общем, э, кто. Готовьтесь, это типа серьезная тема. Пожалуйста, без рофлов, без, без шуточек. Вот резко переключаемся на серьезность. Кто знает, кто такой Сюрикс? Вот, можно, пожалуйста, плюсик в чат и минус, если не знаете, кто такой Сюрик. Ладно, скажи короче, Сюрик оказался вором, а, он сворвал деньги. А теперь буду э, разжевывать для всех остальных. А, я, я не хотел эту тему вносить, но короче там происходит такое, что типа Сережи Еро88, мой дружочек, все вы знаете с моего склада, а, ему конкретно угрожают. Вот, ну и мне чуть-чуть угрожают, ну так типа вскользь. В общем, я не знаю, полить ли мне переписки, потому что я не хочу показывать контакты этого человека. У меня, по сути, переписки есть. Но я могу, типа, включить, наверное, войсы, которые происходят. Рассказываю по порядку. Вы все знаете, что мне... Короче, прямо сейчас вы можете опуститься под стрим и увидеть количество денег, которые мне за все время задонатил Стюрикс. Вот. Задонатил тихо, тихо, тихо, тихо. Вот он сюрикс 101 одна ну, тысяча давайте просто округлим там комиссии еще короче сто тысяч рублей Заднатил он мне за все время вот а, и, и что происходит пишут значит сереженьки ну, вот теперь уже могут наречики вот с этого момента начинать. Есть такой человек, как Сюрикс, который задонатил мне за все время 100 тысяч рублей. Также у меня есть друг Сережа, которому задонатили одним разом донатом 55 тысяч рублей с никнейма Сюрикс. И при этом написали банворд в этом донате. То есть прям конкретно Q и банворд на букву P. Все вы его знаете. Вот. Задонатили вот это. Сережа... Не понял, как на это реагировать, типа его вроде бы оскорбили, а вроде бы 55 тысяч. Сами понимаете, насколько это дохуя. Вот. И, и, и, проходит время, проходит неделя, вроде. Или сколько. Я, я не помню точно по временным отрезкам, но это не вообще не суть важно. Проходит какое-то время. Сережа покупает себе на эти деньги компьютер. Я на 100 тысяч еду к маме, покупаю бабушке забор. А, другой бабушке даю тоже денег. Помогаю родственникам. В общем, е, езжу к родственникам. А, Деньги потрачены ну Это важно для понимания следующей ситуации И пишут, значит, Сережа Я сейчас могу отмотать, прямо начинать читать Но человек заходит с вопроса Привет, тебе вчера мой брат начал 50к, как я понял И скидывает скриншот с тиньков банка и пишет, можешь вернуть, ник был Сюрикс, потом идет разговор о том, что э, я тебе докажу, я тебе, ну, типа, это правда, это все, э, Сережа, естественно, не верит, просит пруфы от этого человека, который ты написал, вот, и он скидывает, что, типа, сам Сюрикс может написать тебе и подтвердить, что это действительно так. А ситуация там в чем? Скрин покажи, тут... Э, этот э, человек. Я, я типа, сейчас. Я могу просто приключиться на экран. Но я типа с, спалю вам, наверное, человека. А я не особо этого хочу. А, короче, он пишет э, Сереже, что типа так и так. Я, короче, история в том заключалась. Сейчас вообще пропущу этот момент, перескажу от своих слов. Суть заключается в том, что он, короче, брат Сюрикса. Э, Сюрикс задонатил эти деньги не сам. Он никакой не крипто... Ой, то не майнер, никакой не крипто-бизнесмен, никакой майнинг-фермы у него нету. Он эти деньги украл у э, сейфа, у папы. И просил своего брата задонатить. То есть, э, как я понял, брат там вообще был ни при чем. Э, то есть, Сюрик просил своего брата закидывать деньги, донатить именно с карточки. Э, он передавал наличкой э, этому брату, который пиздил с сейфа своего батя. Насколько я понял. А, и начинается вот это, что типа вернуть, не вернуть, вернуть, не вернуть. А, и заканчивается все угрозами в сторону а, Сережи. Смотри, все операции шли через мою карту. Он брал, ну, как не брал, пиздил деньги у отца сейфа и передавал мне наличкой. Я закидывал их на карту и донатил вам. А последний раз, когда я задонатил тебе 55 тысяч рублей, его спалил отец, как он взял оттуда деньги сейфа. То есть он сейчас наказан, не в состоянии отдать мне эти деньги и, скорее всего, не будет в состоянии их отдать, так что я пишу тебе напрямую. Да, я понимаю, это очень странно, что тебе сейчас чел какой-то пишет, вот, типа, я с экспертом знакомым, отдам эти деньги. Но ну, смотри, у меня есть все подтверждения, что я переводил тебе деньги. То есть у меня есть все кредитные. У меня все в банке, то есть, ну, в приложении банк все есть. Как я донатил тебе, как я донатил Фиспекту, что Фиспект скинул на мой СДЭК заказ. Если ты с Фиспектом типа, общаешься, ты можешь написать ему на, на какое имя, на какое имя, фамилию, отчество он отправлял заказ. А, так, дальше. Ну, потому что он мне сказал только это сегодня, в 12 дня, и то его сейчас уже все нету, и с ним связи у меня. Ну, в любом случае, эту проблему надо как-то решать, потому что 50 тысяч дарить незнакомому человеку с моей стороны, это как-то не прикольно. Понимаете, да? Донаты. Донаты, еще раз, донаты. То есть, как понял, ты сейчас отказываешься возвращать мне деньги, да? А чтобы понимали, тут Сережа написал, да, понимаю, ничем помочь не могу, решать с братом своим, пусть потом возвращает привычным ему способом. То есть, как понял, ты сейчас... Отказываешься возвращать мне деньги, да? Ему, понимаете, да? То есть пишет вообще рандомный хуй. Ну, типа, брат Сюрикса пишет рандомный хуй, говорит, ты должен мне вернуть деньги, я не хотел давать тебе деньги, ты должен мне их вернуть. Так дальше. Просто не понимаю, вводи в положение. Вводи в положение. 13, ну, сколько ему? 13 лет, школьник пиздит деньги у Бати, сейфа, вам, блогерам, ну, стримерам, окей. Okay. И его сейчас палят. И я, который вас не смотрю, вас не знаю. Просто так дарю 50 тысяч рублей. Так, смотри, 100 тысяч. Мне просто все равно, куда он тратил эти деньги. Мне главное, что я их получал. А сейчас 50 тысяч, грубо говоря, я просто так потерял. Я просто не знаю, что делать в этой ситуации. Все остались при себе, а я остался без денег. То есть, ну, у меня есть деньги, еще. но 50 тысяч это тоже не маленькая сумма. Ну, нас пытается виноватым выставить, но там дальше еще будет, поймете. У меня есть личный номер Физпекта, я могу сейчас ему поговор... с ним поговорить, что мандал твой номер телефона, но это навряд ли, И мы с тобой лично поговорим об этом, а не по переписке, а по звонку, так будет, мне кажется, намного лучше. А давай поговорим по телефону, так, то есть 55 рублей ты вернуть не хочешь, окей, есть хотя бы 30к, потом 25к по возможности, 300 рублей есть, могу в качестве изменения за брата вернуть. Отлично давай скажи родители его своим будешь решать проблем по возврату сумм Да, пожертвования возвращать очень просто кстати что не понял если брат выйдет на связь ты вернешь то и брат отправил донат пожертвования ок да деньги я украл Деньги я не украл у вас, ничего не поделать Нет, писал бы ты сразу, не через пару дней Я бы вернул Через неделю написал бы, ей-богу, прошло два дня Это не неделя, ты можешь отменить заказ Ничего не будет, заказ уже получим, все Продай, верни по гарантии То есть, понимаете, Сережа, ему заднали 55К Он в тот же день купил себе компьютер Вот тут есть ключевой такой момент вот прям ну Представьте, как это написано просто. Я не хочу, опять же, показывать Но если нужно будет, если это дальше что-то полезет Я буду показывать еще и конкретно человека Кто вот это пишет а, поговори с братом, пусть возвращает как-нибудь на этом все. Но удачи с компом на деньги, которые были спижены. Как спижены, не понимаю, это пожертвование, это надо, да, ничего не украл. Тут на этом закончим. Да, дискорд как вы его называете, Суэрикс или Напишите кое-что. Вот, короче, суть в том, что тут в целом, если вот так вот по переписке идти, чел выставляет виноватыми нас. То есть мы два стримера, нам задонатил человек в общей сложности 155 тысяч рублей. То есть Сереже 55 и мне 100 там мне эта ситуация напоминает историю с Бублдой. только да да да да да сейчас поймешь дойдем документ кульми... не давайте так сразу это все правда тут типа по факту мне сам сюрикс типа пишет звонит Короче, но ну, это забегай наперед короче суть в том что вот из вот этого вот рассказа получается так что ну в целом вот переведу вам что сейчас происходит у сюрикса есть брат сюрикс Пиздил деньги из сейфа отца. Никакой он не майнер, никакой он не криптоинвестор. Он просто пиздил деньги отца, давал своему брату. Как я понимаю, у Сюрикса даже еще карточки нету, э, с которым можно задонатить. Поэтому он пиздил деньги у отца, давал э, эти деньги брату. Брат донатил нам. И э, Сюрикса давал наличкой, собственно, своему брату. Вот. В итоге, когда его спалили на 55 тысячах, которые были сданатены именно Сереже. Поебал. Короче, после того, как 55 тысяч были спалены... Uh, Почему-то вот именно не требуется 100к от меня еще вот дож, тоже потом дойдем. Uh, просит вернуть 55 тысяч именно Сережиных, Потому что именно на этих деньгах были uh, Не то чтобы спалены, но именно этих денег не хватает, чтобы отдать брату То есть получается, что Сюрикс и так в дерьме То, что он uh, пиздил деньги у отца Ну это пиздец, вы прикиньте, насколько нужно быть долбоебом, Чтобы спиздить деньги у отца и донатить, блядь, стримерам А потом такой, типа, стример вер верни Охуеть, ну опять же, чуть позже до этого дадём uh, Чуть позже uh, Подробнее. 55 тысяч не получил именно брат, который донатил То есть получается Сюрикс У него никогда этих денег не было Он просто вот, грубо говоря, туда-сюда перегонял а 55 тысяч в итоге вот у этого а, Чела, брата, не стало И поэтому этот брат пытается Сейчас стрясти Сюрикса А, а Сюрикс пытается стрясти их с нас И этот же чел Угрозами, а, тут еще и были намеки О том, что я знаю адрес Фиспекта Номер телефона, буду ему звонить А сегодня, на секундочку, мне позвонило два номера Телефона, которых я перманентно Заблокировал, но а, Я еще не сменил тут старый номер телефона, который Сливали, поэтому да, я его использую, чтобы отправлять Посылки, он у меня сейчас как запасной, Иногда звонят школьники Но долго вот никто не звонил, а сегодня вот позвонили двое Вот, и именно сегодня мне еще и пишет Сюрикс А также вот этот вот брат э, пишет Сереж. <связать> Если кто не помнит, я Сюриксу отправлял посылку Всем крупным донатерам из-за того, что мне неловко сидеть вот с такой темой Я отправляю посылку И сегодня, значит, э, видимо, приходит посылочка, э, собственно, Сюриксу э, И он пишет вот это Другу передай очки хуйня вы понимаете, да? Это, это настолько абсурд, блять. Чел мне задонатил в общей сложности 100 тысяч. Я ему в качестве какой-то благодарности отправляю посылку с вкусняшками и с э, легендарными очками. Мне пишут, передай другу очки хуйня. При этом мне угрожают то, что мой телефон э, сольют, точнее то, что имеют мой номер телефона, буду звонить, добиваться какой-то справедливости. Э, от меня сейчас еще требует... Э, к, а от Сережи вообще требует вернуть все 55 тысяч. То есть человеку задонатили 55 тысяч. Задонатили на секунду, задо, пожертвование, блядь. Извините, но когда вы пойдете по, задонатить в какую-нибудь благотворительную организацию, ну донат, пожертвования, вы пошли задонатили не стримеру, благотворительную организацию, не знаю, там спа, по спасению э, домашних Животных там, собачек спасать, кормить Знаете ли, 55к, а потом такие приходите Такие, бля, мужики, мне, короче, деньги нужны обратно Верните ПЖ Ну или приходите, такие, покупаете себе еду в ресторане Схавали ее, а потом такие Ну то есть, чел же получил внимание, чел получил посылочку Все его вот тут в чате восхваляли, как типа, сюрикс, приди Все, он свое получил, а потом он такой, типа, верни Верни и помимо этого, сегодня Сюрикс мне еще пишет э, сообщение, вот, прям дословно зачитываю. Фиспект, привет, знаю, что это неправильно, но я бы. Но я проебал все деньги. И при этом я в долгах. И если тебе не трудно, можешь вернуть хотя бы 30к. Пожалуйста, у меня ебанутые проблемы. Или можешь хотя бы это передать Сереже. Вы понимаете, да? То есть человек, э, ну, не, может быть, скорее всего, не понимаете, короче. Человек э, задонатил мне 100 тысяч, спиздел о том, что он майнинг фермой занимается, э, что у него деньги есть, это его деньги, что он их зарабатывает, что никакой проблемы нету. А чтобы вы понимали, вы можете посмотреть это в нарезках, как раз таки на нарезчики перезаливали вот это, как мне задонатили много денег. Нарезчики это перезаливали, и я прям там слышно, что спрашиваю у человека, донатер, это точно нормальные деньги, то есть все хорошо, это не обременяет тебя... Я прям сижу и вот волнуюсь, что, мало ли, человек закидывает столько денег, нужно уточнить, насколько, ну, не сильно ли это ударяет ему по, по кошельку. Я это прям спрашивал, уточнил. Мы с вами на стриме с ним пошли говорить в Дискорд, слышали его голос, где он всем нам рассказал о том, что у него магинг ферма И то, что это его деньги, и все нормально, у него деньги есть. Его, для него донат, это просто донат, типа ничего такого в этом нету. Понимаете, он напиздел с этим. И при этом даже спустя вот это время, когда все это спыло, он, я, видимо, подумал, что мне Сережа все это не перешлет и пишет о том, что э, я проебал все деньги и при этом в долгах, можешь вернуть хотя бы 30к. Он мне не пишет о том, что физпект, я украл деньги, всех обманул, поэтому у меня проблемы. Нет, он пишет, что у него, что он их проебал и что у него большие проблемы, понимаете? Это просто пиздец. И все это в совокупности того, что Сюрикс обманул всех нас, обманул меня, э, закинул деньги, которые потом э, потребовал вернуть. А вы не забывайте, комиссия Донейшин Алерца, налоги-хуёги, блядь, -э, покупки, блядь. Мы эти деньги сразу же потратили, что и Сережа, что и я. И его брат пишут, ну, блядь, продай компьютер. А что, комиссия Донейшин Алерца, вот это время, то, кто оплатит? Что? Ну, куда вот это все деть? Непонятно. Э, и вот эта вот вся хуйня... Что ты должен, как бы, тебе задонатили денег, ты должен возвращать, еще, блядь, и покрывать комиссию, нахуй, еще, блядь, и тратить время на продажу. Донат, блядь, донат, нахуй. Я уже реально боюсь получать какие-то такие крупные суммы, я буду теперь 100% уточнять, точно все нормально, это нормально. Особенно, ну, с опаской буду принимать от школьников, вот прям, вот это вот прям пиздец, потому что... Вот тут оказалось, что человек просто воровал все это время деньги, и теперь вопрос к вам. Вот смотрите, э, обман вас, обман меня, обман Сережи, банворд в донате в 55 тысяч, угрозы Серёжи, что он будет судом, блядь, короче, через отца будут органы разбираться, типа, понимаете, этот чел написал, что он пойдет в суд, блять, на Сережу подавать, будет законным методом выбивать деньги, как он сказал, понимаете? Это пиздец, это, это просто пиздец. Он угрожает судами, он угрожает тем, что сольет номер Фиспекта, который так уже слитый. А, и вот это все. Он это, это просто пиздец. И еще, моя посылочка. Я, блядь, всю душу, нахуй, в эти посылки вкладываю. Мне люди, когда столько донатят, я сам для себя, чтобы я себя хоть немного лучше чувствовал. Я беру, блядь, иду в магазинчик, покупаю какие-нибудь вкусняшки, пытаюсь находить что-нибудь необычное, вкусное. Ложу какой-нибудь свой предмет, какой-нибудь артефакт, который является в моей вот эту... В моем, короче, мире. Я положил очки... Очки, которым э, вот эти вот классные, в которых я сидел на стриме, в которых я справлял день рождения, это мои, блядь, очки. И эта хуесосина ебаная, блядь, кончелыжная пишет «Другу передай очки хуйня». Ты долбоёб ебаный, блядь, я не буду тебя пока что по имени называть, но только знай, блядь, если ты сейчас попробуешь как-то вот этот, вот. и, и знаешь что? вот если бы ты не был конченным хуесосом ебаным, блядь, если бы твой дружочек, твой братишка Сюрикс, который э, спиздил деньги у отца, не строил бы из себя пиздобола, а с нулевой бы секунды задонатил, а потом бы вы в этот же день или хотя бы через день, когда деньги не были потрачены, написали бы так и так, ребята, сори, блядь, переборщили. Мы бы вам вернули деньги, вернули бы часть денег, потом бы на стриме рассказали, ну типа так и так, пацаны, от нарезки отменяются, донейшн аллерс отменяется, ничего этого не было. Короче, помимо того, что вот эта вот хуйсосина, ебаная на братишке э, угрожала Сереже, блядь, судом, угрожала Сережем сливом данных, блядь, угрожала се Сереже, что будет, а, еще вот эта вот манипуляция, ну и каково тебе сидеть на краденом компьютере, блядь, каково тебе пользоваться деньгами, которые были украдены, твой брат, блядь, их украл и задонатил. Мы-то тут причем, Мы стримеры, мы просто, у нас есть возможность отправить денег. Мы не, мы не просим у вас этих денег. У нас нету кнопки, блядь, задонать мне, пожалуйста. Мы, мы не попрошайничаем. Это ваше желание задонатить денег, закинуть. Никто ни у кого не просит. Я ни у кого ничего не крал. Мне задонатили денег, задонатили. По добровольной воле. Я тут причем, блядь? Сережа тут причем, нахуй? И он пишет, он угрожает судами, он угрожает, блядь, это все. Пишет, блядь, мои, мои посылочки, в которые я, нахуй, душу всю вкладываю. Отдаю свои артефакты, собираю вкусняшки. И он пишет очки хуйня, другу передай очки хуйня. Это просто пиздец. И еще мне сюрикс врет. И вот теперь вопрос к вам, ребята. Вот вернули бы вы деньги после вот этой всей ситуации? Типа 100 тысяч. Вот прямо сейчас получается у меня, как они говорят, краденых 100 тысяч рублей. краденных. Держу в курсе краденных, блядь. Я украл нахуй людей. А... И помимо того, что вот эта вот вся ситуация происходит, отцу передай у него сын безмамный. Походу. Я не знаю. Если бы мне... Окей, типа... Другой момент. Не писал бы вот этот долбоёб на его брате конченым, блядь, угрозы нахуй судами оскорбления, блядь, угрозы сливами. Не врал бы мне Сюрикс насчет своей работы, насчет того, что он э, сейчас проблем... Как он написал? Но я проебал все деньги, и при этом я в долгах. В долгах. Он мне не пишет про то, что он украл деньги у отца. Короче, чтобы вам было ну, более понятно Я ему написал следующее сообщение Финальное, скажем так, сюриксу Зачитываю Мне, Сережа, показался переписки Я в курсе, что ты просто украл деньги Мы бы еще поняли, если бы ты в тот же день Попросил вернуть и типа, йоу, немного не рассчитал а, Но как оно так, я деньги уже потратил Времени прошло много Ты обманывал не только своего брата и отца Так еще и меня Когда ты только начал донатить, я как раз спрашивал Откуда так много и все ли нормально с такими суммами Ты наврал про майнинг И сам занимался успокоением меня а сейчас э, у меня, а сейчас угрозами Сережи вы требуете обратно донаты. У меня не просто сейчас нет денег, но нет желания после вранья и угроз хоть как-то идти к вам навстречу. Это мое финальное сообщение Сюриксу. Я, пацаны, вот у меня на стримах уже была э, такая ситуация, когда мне чел э, задонатил за стрим 2000 рублей, а потом начал просить их обратно. И я прямо на стриме был готов им э, вернуть эти деньги, но я попросил пруфы. И чел начал сыпаться. Он также сначала задонатил много, не рассчитал, сколько он много задонатил. Ну, то есть для, для, него, для него много. 2000 рублей в тот момент ему было много. Он начал просить их обратно. Но когда я просто попросил пруфы, что типа это действительно он, оказалось, что это не просто он. Э, он начал придумывать историю, что у него там брат, маленький, э, спит, уже уснул. А потом его девушка вой записывала, типа брат. И, короче, начал пиздеть. Вместо того, чтобы прямо сказать, типа, я просто не рассчитал, дай, я и И все. Ну, и остаться при, при своих двух тысячах И остаться при своих, э, ну, совести Хоть какой-то оставшийся Чел решил себя окончательно закопать Тем, что начал рассказывать о том, что вот э, Сначала брат, потом девушка э, Вот он спит, брат Вот пруф, вот видосик, вот доказательства Чел начал просто сыпаться И поэтому ему никто не поверил Голосование вот это все Все, блядь, поголовно решили, что такой человек не заслуживает Никакого, блядь, в принципе э, Это будет ему уроком все, все поголовно решили, что это будет человеку уроком, блядь, чтобы он больше Такого не совершал. Здесь же вообще пиздец. Меня обманывают э, два раза Сюрикс обманул. Вот этот э, братишка его угрожает Сереже, блять, угрожает мне с, сливом данных. Намекает на то, что, блядь, э, спектр номер там. В суд, блять, угрожается пойти законным методом решать вот это все. Войся отправляет, блядь, недовольные типа мы виноваты, мы должны что-то. А что мы должны? Взять, продать компьютер. Ну, сейчас, блядь, поеду к маме такой. Мама, где бабушка? Бабушка, сюда. Короче, бабушка, вот я тебе дал денежку на забор. Бабушка, а не могла бы ты мне вернуть деньги? Просто малолетний долбоёб решил поугрожать тут вот задонатить. А потом ему резко понадобилось обратно деньги. Да, ты не, ты не понимаешь, о чем идет речь, да? Ты очень расстроена, что заборы нету. Ну, извини, бабушка. Просто воры, мошенники, угрожальческие люди... В забором возврат принимаю, да. Я просто, ну, если это послушает вот этот идиотик э, на братике и сам Сюрикс, у меня просто к вам, наверное, один вопрос. Э, если вы сейчас хотите возврат денег, готовы ли вы прямо сейчас звонить моей бабушке э, и говорить, что вы обманули людей, э, то, что вы угрожали, и просить э, у, у моей бабушки вернуть забор. У моей бабушки, которая пожизненно висит в долгах. У моей бабушки, которая, ну, у которой забора в принципе нету, типа... Ну, типа двора нету у нее. Она живет бедно. Готовы прямо сейчас звонить моей бабушке, которая обеспечивает только мои родители, ее сыновья, у которых сейчас на пенсии в 6 рублей. Готовы были вы бы прямо сейчас звонить бедной бабушке и просить у нее продать нахуй забор, стройматериалы, пойти, блядь, на работу и потребовать обратно свои деньги? Готовы ли вы прямо сейчас э, лично заняться тем, что вы приедете в город к Сереже, э, взять его компьютер и, допустим, продать его? Ну, чтобы Сережа этим не занимался. Ну, то есть вы хотите денег обратно. Ну, давайте вот, уг, едьте к моей бабушке, просите ее вернуть денег за забор. Едьте к э, Сереже, продавать его компьютер. Или что? что? Что вы сейчас хотите? Денег нету. И после того, что вы сделали, желания нету. Ничего не возвращает. Тут, понимаете, тут, пацаны, дело не Ну, типа, да, в любом случае, конечно, столько прикольно, не хотелось бы их возвращать. Ну и поймите меня, блядь, я стример, у меня есть донаты. Мне закидывают денег, что люди хотят. Чтобы я что-то им исполнял за эти деньги, я не предоставляю услуги. Люди хотят засветиться, как самый крупный донатер, чтобы все радовались, все охуевали, получить узнаваемость. Вы понимаете, в чем еще прикол? Сюрик спросил у меня пиар его странички ВКонтакте. Я скидывал вам ссылку на его страничку ВКонтакте. Сюрикс пользовался тем, что... Ну, то есть, это, это не из разряда, пацаны. Я вот задонатил 100к, чуть-чуть я не, не рассчитал свои возможности, и мне нужно немножко вернуть, кушать нечего, да. Это не такая ситуация. Чел намеренно воровал деньги у отца, чел намеренно донатил их стримерам, чел намеренно понимал, он понимал, к чему это придет, но почему-то продолжал. Чел просил пиар своей странички ВКонтакте, чел просил э, упоминания, випки, созвоны с ним в Дискорде, звонил мне постоянно, писал мне постоянно, ему нравилось то, что ютубер, стример уделяет ему внимание, он получал этого внимания. За деньги, получается Чел получал то, что просит но ну, типа, блять, да, мне деньги нужны были в тот момент И сейчас нужны Поэтому я, ну, так уж или иначе Мог его некоторые просьбы удовлетворить Он это получал А сейчас он хочет, чтобы просто все, что он, по сути, вот Задонатил и то, что он получил за эти деньги Внимание, популярность, какие-то рекламу Чтобы, ну, типа, все просто На обратно Удобно, блять, удобно а потом еще давайте стримера выставлять виноватым, а, потому что стример а, не хочет возвращать. А откуда у меня должно появиться желание возвращать, блин? Я не знаю, может быть я в чем-то не прав? Вот есть люди, которые не согласны и считают, что я должен вернуть деньги, что Сережа должен вернуть деньги. Есть хоть какие-то такие люди, которые считают, что все-таки вот э, Сюрикс со своим братом прав. Я, я, я просто, ну, искренне, я, я, я просто представлял, я пытался представить, вот я такой сижу, сижу, и мне такой Сюрикс пишет, типа 100к, верни хотя бы 30. И я ему даже эту 30-ку даю, типа. Ну, для, для хорошего человека не жалко Учитывая, что он задонатил мне 100 30 вообще было бы не жалко Была бы это нормальная ситуация Не было бы угроз Сереже, не было бы угроз Моим сливам, не было бы говорить о том, что очки Хуйня полностью провоцируя На конфликт, блять, именно Не на возврат денег, если им это, это так сильно нужно А на конфликт Они с нулевой секунды начали бычить и угрожать Провоцировать на конфликт Сюрикс начал с первого сообщения мне врать Насчет долгов и то, что у него большие проблемы Большие проблемы это понятно у него дело есть, но и долгов, и майнинга у него никакого нету. И самый банальный аргумент, то что донаты, это донаты, блядь, пожертвования. Я за всю историю стримов, по-моему, один раз просил деньги, вот именно прям просил, то есть просил за донати, мне вот именно, если вы хотели бы мне задонатить, задонайте, пожалуйста, вот сегодня, потому что мне не хватает денег на таблетки и на прием к доктору. То есть там вопрос здоровья стоял очень серьезный, поэтому я в один, один раз за стрим, Просил, вот именно просил Вот типа, пожалуйста, вот сегодня мне нужна ваша поддержка В тот день никто не просил обратно вернуть Но если бы в тот день даже блядь, 50 рублей кто-то бы попросил вернуть Я бы вернул, потому что тогда я просил деньги